Телевизионный конкурс Федерации – это формирование культуры межнационального общения, укрепление национального согласия и духовной общности Российской Федерации. Я очень рад, что такие конкурсы, как «Федерация», проходят. Спасибо вам. Спасибо вам всем за то, что вы сделали возможным этот конкурс. За то, что вы даете нам ощущение большой прекрасной страны. Спасибо.